Здравствуйте, дорогие друзья! С Вас приветствует Анна Колантерна, И у нас сегодня с вами очень интересный прямой эфир. Я пригласила сегодня в гости на прямой эфир одного прекрасного бизнесмена, за которым я наблюдаю давненько. Мы давненько дружим. Я участвую в его мероприятиях с удовольствием. Это редкость. И он сегодня поделится с нами, с вами, своим взглядом на бизнес. Я приготовила ваши вопросы. Артем, я тебя привет. приветствую. Привет, привет. Спасибо большое, да, спасибо большое, что ты согласился участвовать в интервью. Артем, я вот сейчас проводила марафон, который называется финансовый ключ в свой. Ага. И я в отдельную прямо тему вынесла то, что для того, чтобы быть успешным бизнесменом и вообще приумножать деньги, нужно это любить. Нужно прямо вот тащиться от этого процесса, играть в бизнес, играть в приумножение денег. Быть где-то азартным, но в здоровом смысле. Как ты относишься к вот этому здоровому азарту? Смотри, я, я полностью поддерживаю, полностью поддерживаю. И ну, там лично для меня это точно какая-то, в какой-то момент становится игра в большей степени. Потому что когда ты... Ну, как бы, начинаешь зарабатывать деньги и там условно несколько лет там скажем так тратишь на все хотелки которые ты мечтал например да то рано да. или поздно приходит мне пока не у меня так было как бы ты теряешь азарт к этим хотелкам да то есть как бы ну, попробовал все типа на вкус все нормально чего дальше кажется? что да, да дальше у -у -у. что и это однозначно становится какой-то азарт уже это эта игра это сделать больше это сделать быстрее это сделать сильнее и как бы, ну, сами деньги, получаются они как бы не то чтобы на второй план уходят, они как бы результат твоего, этого, твоей игры, твоего азарта. Вот, поэтому полностью поддерживаю. Если вот этого огня такого желания зарабатывать больше, приумножаться, делать крутые проекты для того, чтобы что-то позволить себе, например, если его нету, то, ну, наверное, будет сложно. Я думаю, что абсолютно верно, что у каждого человека должен быть этот азар, должен быть этот огонь, он должен понимать, зачем он это делает, зачем он зарабатывает. Ведь очень много людей есть, которым, в принципе, ничего в жизни это не нужно. То есть они как бы живут Непосредственной жизнью как бы мне нормально мне окей и когда ты говоришь какие-то великих там вещах условно для них да в их картине мира там что в своей картине мира для тебя это просто обычные вещи о которых ты там просто говоришь то люди просто с недоумением на тебя смотрят поэтому здесь полностью поддерживаю каждый находит свою какую-то мотивацию э, делать больше зарабатывать больше ну да и при этом они могут быть совершенно счастливы не обязательно 100%. зарабатывать миллионы сто процентов да и какая, какой же у тебя, какая у тебя игра сегодня? Какая, чего, каких целей? Если это, конечно, не секрет, каких целей ты хочешь добиться, может быть, до двадцать первого года? Ну, наверное, прям так одной фразой ответить очень сложно будет. Я постоянно ищу для себя какие-то новые там ориентиры, понятное дело. Для меня там последние там сколько, 3, 3 года, когда мы, мы занимаемся организацией конференций, да, бизнес конференций. для меня большим азартом было зайти в рынок три года назад в организации бизнес-ивентов, сделать ивент, который будет однозначно с лучше всего то, что есть вокруг, это первое. И я хотел, для меня был азартно вытащить самых-самых интересных бизнесменов, которые не были на, никогда на публичности, не были на сцене, вытащить их на сцену и э, под это все, скажем так, собрать огромное количество людей. Вот для меня это был азарт. То есть мы три года просто неслись с таким паровозом, э, с умножившим скоростью, и где-то немножко выжигало, безусловно, но оно того стоило, потому что там, мы там, в прошлом году сделали самый большой бизнес-эвент в стране. Э, вот, э, в принципе, э, вообще Абсолютного, с абсолютного нуля, то есть просто с идеей, которая была. И как раз таки с таким огнем. Сейчас же я ищу для себя какие-то новые, понятно, вызовы, цели. Сейчас в том числе вот у меня маленькие дети. Меня, допустим, я смотрю, как бы изучаю, а что же, где я хочу, чтобы, допустим, они жили, учились, например, или что они могли себе позволить. И я просто стараюсь для себя убирать абсолютно все рамки, Потому что, когда, например, мне очень нравится Британия, я когда приезжаю в Лондон и понимаю, что, блин, мне бы хотелось, чтобы мои дети, условно, могли себе абсолютно легко позволить все, что там есть, например, да. И для меня это тоже, там, условно, некий ориентир. Я понимаю, что классное, хорошее образование стоит определенную сумму денег, например, да. И плюс это не должно быть так скрип, просто там, мы собираем какое-то образование. Нет, я хочу, чтобы была жизнь максимально свободная, кайфовая во, -во всех смыслах, но... Это, там, скажем так, один из пунктов, который меня на самом деле вдохновляет. Я хочу для своей там, семьи, для своих детей сделать абсолютно такую ну, обезбашенную в хорошем смысле жизнь, для того, чтобы они могли позволить себе все, что угодно. Для меня это огонь, и вот это меня заряжает, безусловно. Вот, это, это, это, наверное, второе, это, наверное, какое-то желание такое сделать что-то очень значимое, весомое, чтобы это было заметно просто миллионам людей. Конечно, там, прям сейчас не могу ответить, что это будет, например, да, но там, в свое время, там, три года назад, когда мы начинали делать бизнес-концентрат, например, это тоже было определенного рода вызов, да, и... Мы За последний месяц там, по Украине там, езжу туда-сюда и э, так или иначе встречаю людей в разных городах абсолютно, которые были у нас на бизнес-концентрате или будут на бизнес-концентрате. Это дико приятно. Абсолютно в любом городе Украины, где бы не было точных людей, которые были или слышали в нашем ивенте, это очень круто. Меня это прям сильно вдохновляет. Поэтому сейчас, наверное, находимся на этапе, когда мы раздумываем над таким проектом следующим, что же мы можем сделать еще больше для того, чтобы миллионы людей знали об этом, и это было на самом деле полезно. На европейский или мировой рынок целлерсы? Mm. Uh, ну, с тем, что мы делаем, пока сложно сказать. Uh, есть проекты, которые я, я рассматриваю, и они, скорее всего, будут работать на мир. Это однозначно, потому что у меня тоже одна из, там, скажем так, целей это одна из задач, которая у меня стоит. Это создать компанию, которая будет работать на мир. То есть мне очень нравится э, путешествовать, и мне бы хотелось путешествовать не просто там, поехать посмотреть, а ездить по каким-то бизнес-задачам, например. Э, для этого интересно сделать бизнес, э, который бы работал бы по всему миру. Это, это прям хорошая такая идея, фикс, меня мне это прям очень дровит. Для этого я очень активно изучаю английский язык, который я вообще практически не знал. То есть это, опять-таки, ты ставишь себе какую-то словно, цель сделать компанию, которая будет работать на весь мир, и под это начинаешь подтягивать все остальное. И, и как бы оно все подтягивается на самом-то деле. Слушай, ты говоришь, а я уже аж подпрыгиваю. Ты очень заряжаешь даже своими вот этими э, высказываниями, когда ты делишься о своих целях. Я... так внутри. Я тоже хочу. Я тоже ну, хочу. Это круто. Это круто. Это круто. Возможно. Это круто, это, на да. самом деле, такая задача, знаешь, которую мы ставили, когда даже делали тоже бизнес-концентрат, чтобы разогнать такую критическую массу людей, чтобы люди начали шевелиться и чего-то делать. Это, наверное, самая ключевая идея этого, как бы нашей компании, чтобы люди начинали шевелиться, и думать, мечтать, ну, как бы не жить такой посредственной жизнью. Это, наверное, самое плохое, что может быть. Сто Поэтому... процентов. Если у нас вдруг возникнет какая-то идея, где мы сможем сколлаборироваться, я с удовольствием с тобой. Артем, давай поотвечаем на вопросы, которые задали наши мои читатели, Запашь. да, наши читатели. Да. Вот хороший такой интересный вопрос: как найти баланс между отдачей своей полезности в люди и получением за это денег? Ну вот с психологической точки зрения есть многие, я бы сказала, люди, которые теоретически понимают, что они делают хорошее дело, но они стесняются брать деньги. Ты сталкивался с такими вопросами, и как ты к этому относишься? Наверное, наверное больше степени да, чем нет, но сформулировать, как-то сформулировать, как к этому отношусь я. Ну, я считаю, что вообще должно быть, не должно быть у предпринимателя, либо там, бизнесмена, или там, условно, там не знаю, сам фрилансер даже, да, например. Не должно быть какой-то барьера, мне стыдно за это брать деньги. Если вы действительно делаете какой-то хороший продукт или услугу и в чем-то помогаете человеку, то за это нужно брать деньги. Это, это нормально. То есть это, наверное, это, скорее всего, в большей степени объективный какой-то психологический такой барьер. Есть, возможно, поработать нужно с психологом, не знаю. Кстати, Конечно. Поэтому э, я не так давно начал практиковать работу с психологом, с коучами, лично для себя, например, да? И это очень, очень классная штука. Но это объективно какой-то барьер, это вот такой страх где-то внутри. Возможно, это там, не знаю, это какие-то какие последствия какого-то воспитания, может быть. Возможно, об этом родители говорили, возможно, окружение ваше об этом говорит. Но в рыночных отношениях это нормально, это, это, это нужно делать. Поэтому здесь вопрос, какую-то задачу цель ставить и себе. И я не очень верю там, в эту историю, типа, там, я всем буду помогать, миру деньги не интересуют. Мне такие люди, ну, честно говоря, мало интересны. Я считаю, что вот, как раз должен быть тот баланс, где ты своими какими-то, деля свою энергию, делаешь какой-то хороший продукт или услугу, ты при этом хорошо зарабатываешь. Не, не стыдно зарабатывать нормально. Вообще не стыдно. Это вот... Конечно. У меня так. тоже более глубокий взгляд на это. Я людей, которые стесняются брать деньги за свои услуги, я вас приглашаю на марафон «Финансовый ключ», а особенно «Автор жизни». Там прорабатываются все эти вещи. Ага. А, Артем, у тебя же образовательная программа, да? И вот скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то, может быть, универсальные советы по поводу того, Какие, какими способами можно определить, каким бизнесом человеку стоит заниматься? Mm. Или просто приходят люди учиться, вот чему хотят, тому и учатся? Или вы можете как клуб как-то направить человека? Очень, очень сложно сказать, наверное, ну, в большей степени у нас таких таковых программ образовательных, типа там, как начать бизнес, не понимая, чего я хочу, таких нет. все таки мы в большей некая платформа, которая соединяет предпринимателей и людей, которые хотят заниматься бизнесом. И в большей степени мы все-таки опираемся на, на опыт бизнесменов, которые там проходят уже там несколько лет, занимаясь бизнесом. Это наши спикеры бизнес-концентрата, это клуб mm -hmm. предпринимателей Prisma Club, где есть бизнесмены, которые занимаются уже. Я сторонник того, что просто если человек не может понять, чего он хочет, и найти, возможно, какую-то нишу, что то еще, mm -hmm. вот нужно включаться в в общении с предпринимателями именно, общаться со многими людьми. И, наверное, тогда ты найдешь чего-то свое. То есть для меня это ключ всегда. Я старался погружать себя в окружении предпринимателей в огромное количество, совершенно, совершенно с разных сфер, ниш, масштабов и так далее. Потому что такой способ помогает найти тебе какие-то возможности, которые ты даже, возможно, не видишь. Вот. А самое главное, что эти люди говорят не с позиции, я там слышал где-то, да, они говорят с позиции, я вот сделал, допустим, я занимаюсь каким-то бизнесом, моя компания занимается каким-то бизнесом. И ты можешь глубоко понять э, ту или иную нишу, какие-то спецификации, объемы продаж, заработки. Ну, абсолютно все на самом деле. Поэтому вот ключевая штука, в, то, что мы развиваем вот, как раз таки бизнес-нетворк, это вот клуб предпринимателей, потому что именно в такой атмосфере ты можешь понять, пообщаться с людьми и понять, а с чего же хочешь ты. Поэтому... Ну, я, скорее всего, там, склоняюсь к такому. Вот. Второе, типа, я бы рекомендовал прислушиваться все-таки бизнесменам, которые там, не знаю, 20-30 лет занимаются уже бизнесом, и, что немаловажно, прогрессивные. То есть не, не вот эти там зубры, которые остались в 90-х и думают, что все так э, и дальше будет. А на самом деле те люди, которые да, адаптируются к современным реалиям, но при этом но при этом там, свои капиталы заработали очень давно, совершенно в разные периоды, теряли, теряли, зарабатывали, потому что у них взгляд более такой трезвый, не понимая, где ты уже наперед можешь потерять и тебе об этом просто сказать. Ибо же не тебе напрямую, просто, не знаю, послушать выступление этого человека, и ты где-то для себя услышишь эту, эту штуку, где-то, возможно, себя увидишь э, в, там, не знаю, там, в сегодняшнем дне. Поэтому вот, вот такие рекомендации могу дать, наверное. По крайней мере, я, я, я ими пользуюсь, я так всегда смотрю на, на разных людей совершенно. Ну, отличная рекомендация полностью разделяю. Я полностью разделяю вот это вот клубное погружение. То есть общайся с теми, на кого ты хочешь быть похож. И если ты еще просто не выбрал свою нишу, то потусуйся среди них, действительно, ну, и послушай. А да, и тогда ответы придут. Это точно. Артём, а у меня такой вот вопрос. Такой, может быть, немножко каверзный. Мне кажется, но, возможно, я ошибаюсь, что последние года три прямо тренд стал на организации бизнес-конференций. И вот прямо их начали организовывать все кому не лень. Тут и в Одессе у нас, про Киев, я просто молчу. Вот. Но я была на твоих мероприятиях, они мне очень понравились. Я действительно, ну, Спасибо. мне действительно, и я. Там, говорила менеджерам приглашайте меня там на интересных спикеров я обязательно буду если я буду в стране ну в общем мы сейчас все успешно сидим в стране и у меня к тебе вот такой вот вопрос что изменилось изменился ну, должен был измениться подход к вот этим вот ивент мероприятиям есть ли какие-то опасения по поводу следующего закрытия, карантина, где вы потеряли, что вы делаете. Наверняка что-то было, какие-то подводные камни, где пришлось переобуваться на ходу. Однозначно. Это интересно. Однозначно. Ну, начну, начну, наверное, пожалуй, с того, как все это начиналось. Вы вот, последние три года. Если мы посмотрим на сегодняшний день, ну, скажем так, полгода назад, там, до карантина время, скажем так, да, огромное количество действительно бизнес-ивентов, хорошо это или плохо, мне сложно сказать, потому что многие из них сомнительного качества, многие из них, в том числе и спикеры, просто пытаются зарабатывать себе там какую-то аудиторию, имя, и абсолютно на самом деле пофиг э, контент или, или то, чем это будет полезно аудитории. Э, когда мы три года назад начинали, начинали делать бизнес-концентрат, мне как раз таки была ключевая задача, я хотел видеть на сцене исключительно практика бизнеса, и то, о чем я говорил в начале нашего эфира, людей, которые, мне очень хотелось, таких закрытых людей, которые на публичности не выступали. Сегодня мы видим, что многие из них там очень публичные люди, зарабатывают себе аудитории, как бы пошли во вкус, скажем так. Это классно на самом деле. И чем больше таких людей будет в публичности, наверное, тем лучше. Вот. Но, к сожалению, к сожалению, то, о чем я говорил, э, огромное количество тех же спикеров, в том числе, просто зарабатывает у себя аудиторией и как бы, не думает о полезности своего контента. Это минус однозначно. Э, наверное, там последние полгода вот, до карантина время это превратилось в такую нехорошую гонку, потому что огром, а, огромное количество бизнес-ивентов... Качество, скажу, количество бизнес-спикеров, которые именно бизнесмены могут выступать, их на самом деле не так много, и они по факту выступают абсолютно на каждом ивенте там, через неделю. Это не очень хорошо, потому что теряется некий эксклюзив интереса у аудитории. Зачем мне нужно идти там, условно на ивент какой-то, если там товарищ приедет ко мне, там, не знаю, там в Мукачево, например, и у меня выступит прямо под, под домом, например. Это, это не очень хорошо, потому что теряется некий эксклюзив. А, что будет дальше? Это сложно сказать, но точно будет какая-то пере, пере, перестройка, скажем так, в эвентах, потому что объективно хочется нового формата, то, что мы по себе чувствуем аудитория, хочется каких-то новых форматов, новых людей, нового такого свежего взгляда, новой крови, и на самом деле карантинное время, вот это весь кризисное, которое есть для ивентов, да, это огромные, конечно, убытки, безусловно, потому что, как мне кажется, по туризму и по ивентной сфере это ударило очень сильно, очень сильно. Но, с другой стороны, это хорошее время для того, чтобы придумать что-то новое, интересное, того, чего еще не было. И когда люди э, смогут нормально приходить на большие мероприятия, они прям, не будет такое желание увидеть что-то новое... И здесь как бы, главная задача компании, которая занимается вот такими ивентами, это не облажаться, сделать а на самом деле что-то очень крутое. И вот это время паузы использовать там, максимально полезно. Поэтому точно будет такая -то перетрансформация этого рынка. И, наверное, выживут, скорее всего, те, кто будет точно перестраиваться. Те, кто умеет думать, те, кто умеет креативить, те, кто умеет операция на свой какой-то интеллект, на свой какой-то чуйку определенный, потому что, в частности, вот я занимаюсь ивентами, я очень часто опираюсь на какую-то чуйку. Все, вот, интуиция – это мое все. какие-то прогнозы, наверное, нет, но вот интуиция, кто будет интересен, какие форматы, какие люди, вот на этом, скорее всего, мы три года выезжаем в большей степени. поэтому угу. Где-то вот так будет. Здорово. Здорово. Хорошо. Если мы говорим, что действительно сейчас кризис очень не ударил по ивенту и по туризму, но если туризм еще худо-бедно там перестраивается на внутренний туризм, то с ивентами, да, мне кажется, вообще это ну, сильно подударило. А есть, на твой взгляд, какие-то бизнесы, ну, кроме медицинских, продажи масок и перчаток, которые поднялись за время карантина? Слушай, ну на самом деле точно сектор медицины поэтому и растет. Если посмотреть там на. Ну, как бы я очень в последнее время там, интересуюсь фондовым рынком в США и как бы рассматривать, uh -huh. что там происходит, то как раз таки акции компаний, которые занимаются биотех-разработками, вот, они как раз растут. Это однозначно. Растут, растут акции, допустим, того же Netflix, потому что люди начали больше смотреть. Все, что, как бы, не знаю, там, наверное, сервисы, которые раньше не недополучали -то клиентов тот же и e коммерс люди раньше многие боялись покупать в интернете, да, например то сегодня многие из них попробовали и те, кто у кого получилось, скажем так они, вау, это, это удобно это классно, поэтому все, кто продают хорошо самому в онлайне, они точно из этого только выиграют, потому что они получили новую аудиторию, которая, возможно, к ним бы пришла значительно позже. Сегодня они как бы сократили этот путь и как бы точно зарабатывают больше. И самое главное, что после карантина, когда все более-менее устаканится, и жизнь вернется на круги своя, эти люди просто не уйдут, не, не уйдут уже. Они, они почувствуют, что это было удобно, это комфортно, это классно. Поэтому вот, вот эти сферы точно выигрывают. Ну, — В длинную, скажем так. — По процентам. Я полностью с тобой согласна. У меня одновременно два вопроса к тебе. Не знаешь что раньше задать. Ну, задам <свят> такой вопрос. Вот по поводу ухода в онлайн. Очень многие люди, которые организовывали конференции угу. и вообще вот все конференции, прямо повально тоже стали вдруг переходить в онлайн. Как ты к этому относишься? Я видела рекламу Synergy Forum, в онлайне но я туда даже не заходила потому что у меня особенно отношения я лучше на призму пойду там к то бизнес концентрат а, как ты к этому относишься как по мне то есть огромное преимущество у этих вещей и куча недостатков Сто процентов здесь полностью подержу отношусь двояко потому что лично у меня отношения с онлайном не сильно складываются скажу честно. Мы поэтому, мы поэтому начали делать живые венты потому что я все-таки люблю живую энергию, живых людей, глаза, эмоции. И вот для меня это супер важно. Я дико обожаю живое общение. Я почувствовал, что во время карантина нехватка общения с людьми. Ну вот просто тотальная нехватка. Я вот после карантина вернулся на обучение английскому языку и в группе постоянно достаюсь, скажем так, своих коллег, партнеров в общении. Потому что ну, у, меня, у меня ломка по общению живому. Поэтому mm -hmm. я считаю, что страну э, в тех же ивентах э, абсолютно полностью офлайн э, не умрет однозначно. Потому что люди ходили на концерты и, и 50 лет назад, и они будут ходить и, и, и завтра. Все-таки это совершенно другое. Э, да, вот попытки там, перейти в онлайн, это, наверное, в большей степени попытки удержаться и быть во внимании аудитории не более того, вот на самом деле, поэтому есть плюсы. опять все зависит очень сильно от модели. я, допустим, верю какие-то обучающие программы онлайн, наверное, да, но полностью онлайн точно нет. то, что касается больших, допустим, мероприятий, не знаю, там даже на тысячу плюс людей онлайн точно не то я тоже видел синергию, тоже рекламу, видел их рассылку, но я не хочу онлайн, я хочу офлайн и Ребята с компании Концертюа делали опрос среди аудитории, среди своих клиентов, как они вообще готовы в этом году пойти на ивенты, а если онлайн, ну, результаты говорят о том, что большинство людей хотят прийти оффлайн. Они хотят увидеть живую эмоцию, живых людей. И те люди, которые говорили, типа, что жизнь после карантина не будет прежней, мне кажется, это полная ерунда, она будет прежней. Если посмотреть, я думаю, что в Одессе, в Одессе так тем более люди ходят в рестораны, их много, и... И все хотят же общения. Я позавчера был в Запорожье, сегодня в Киеве, и везде ходят люди в рестораны, они общаются, пьют кофе, улыбаются друг другу. И это невозможно заменить. Поэтому то, что касается обучения, ну если это адаптируемо как-то каким-то образом, то да. Но полностью нет. Как бы офлайн останется. Он будет просто меняться. Нужно что-то придумывать новое интересное, но он никуда не денется. Я полностью разделяю твой взгляд. Но я все-таки говорю о том, что две позиции, да, потому что я как человек, который там уже шесть лет занимается онлайном, да, у меня вся работа онлайн, да. и я себя комфортно чувствую, мои слушатели тоже прекрасно обучаются, поэтому будет, конечно же, и так, и так, но вот по поводу вот таких вот конференций я согласна, что переводить это в онлайн, оно даже как-то... Ну, кустарно даже, как-то можно сказать, выглядит. То есть все вот эти вот попытки перевести в онлайн-конференции, они мне прямо вот даже были какие-то неприятные ощущения. Поэтому да. ждем, когда все будет хорошо, уже скоро будет все хорошо. И, конечно же, я с удовольствием приеду на очередной а, твой ивент. И <связано> второй вопрос, который я хотела тебе сказать, или, может быть, даже порассуждать по поводу того, что... Как же перестраиваться? Какие же... что делать сейчас с тем людям, которые были в офлайне и у них все превратилось в тыкву? Например, вот рестораны. Там был такой вопрос, что да. вот у меня все превратилось в тыкву по поводу работы. Что же делать? И да. якобы доставка это капля в море. Какой твой взгляд на это? И у меня тоже есть мнение. Давай ты первый. А... Сейчас попытаюсь... Давай, давай еще раз Уточни вопрос. Уточним вопрос ну вот человек работал в офлайне. очень mm -hmm. у него все было хорошо. Ресторан. Ресторанный бизнес. И тут карантин накрыл, и посетителей нету, они еле-еле выживают, да, и... Занялись доставкой, но это не дало того результата, который, ну, то есть. Ты, ты говоришь, быть прибыль им сложно, да. Как да. что, что им можно порекомендовать? Ты говоришь больше о собственнике бизнеса, да? Да. А, ну, не знаю, я как бы в этом плане не хочу рекомендовать, потому что я ресторанным бизнесом не занимался, не занимаюсь, к сожалению, но. А то, что вижу там по товарищам, которые давно в ресторанном бизнесе, да, все-таки вся эта история там с доставкой, take away и прочее, это, это не то совершенно. Это не то. Тем более, если формат ресторана подразумевает какую-то такую душу, атмосферу, куда люди приходят, э, никакая доставка не заменит, однозначно. 11 мая у нас пришло, послабление карантина, террасы открылись, что мы видим? Они забитые просто. Люди, то, о чем я говорил, приходят все равно туда. Да. Э, здесь, наверное, нужно пере, переживать этот период каким-то образом. Мне сложно рекомендовать, советовать. Я вот вижу, по примеру, Дима бориса в Киеве. Да, часть проекта он закрыл, например, но... Есть проект, который он новый открыл и дождались открытия вот этого, скажем так, послабления, когда люди придут в, в рестораны, когда они будут э, улыбаться, кушать, и наслаждаться атмосферой. Точно было им непросто, однозначно, потому что я понимаю по, по себе, что перед временем они жили фактически без выручки. То те заказы условно на доставку и с собой, это все очень, очень минимально, просто чтобы не, не теряться с радаром, вот, вот и все. Поэтому пережидать, переживать, выходить снова, радовать снова гостей, делать лучший сервис, делать лучшие продукты. Ну, абсолютно ничего нового здесь не придумаешь, точно не придумаешь. Никакие там э, дроны, роботы не заменят э, э, живое общение, атмосферу, которую вы даете в своем ресторане. Это, это однозначно. Совершенно верно. Я тут полностью разделяю твою точку зрения. И я считаю тоже, что все равно рано или поздно это закончится, нужно переждать. Нужно быть на глазах, на слуху, как говорится, и работать, конечно же, над сервисом и над продукцией. Это прямо 100%. 100%. очень важно. Сто процентов. Я считаю, что это прямо очень важно конкурентное преимущество. Артем, тут вот еще такой вопрос. Когда человек добился успеха довольно хорошего в своем бизнесе и думает о том, как бы начать обучать этому других. Вот у тебя образовательная платформа, образовательные программы. С uh -huh. чего бы человеку начать? Да? Что ты можешь порекомендовать? Ну, если если, если однозначно у человека есть какая-то экспертиза, есть определенный опыт, самое главное, чтобы он был практический, э, да что, что сегодня, мне кажется, самые простые возможности для обучения, пожалуйста, заходи в соцсети, в Инстаграм, Фейсбук, у тебя есть какая-то экспертиза, делись делись этим, пиши об этом, рассказывай об этом, чтобы люди понимали, что, там, не знаю, там, Андрей, который занимается не знаю, продажей недвижимости 15 лет, там, расскажите о своих кейсах, расскажите о каких-то нюансах, а что было сделано а, там, ну, как бы ты должен а, объяснить аудитории, пусть она небольшая будет на первом периоде времени, но чтобы люди четко понимали, в чем твоя экспертиза, чем ты занимался, не знаю, там, 5, 10, 15 лет своей жизни, и в чем есть у тебя результаты. А, поверьте, люди, у которых есть на самом деле практический опыт и хорошая экспертиза, и вы в этом хорошо разбираетесь, вас начнут замечать однозначно, вас начнут приглашать какие-то возможно профили, небольшие мероприятия, онлайн, офлайн, не имеет значения совершенно, но люди должны знать, что вы эксперт в чем-то. Дальше все очень просто, дальше будете искать вот от запроса, кому-то нужна будет консультация, кому-то обучение, форматов на самом деле очень много, и консалтинг, и обучение и онлайн, и офлайн, и персональное, и групповое, ну это отдельная на самом деле тема, но самое ключевое, аудитория должна понимать, в чем вы эксперт. И точно вы должны быть в онлайне представлены. Социальные сети однозначно должны понимать, кто вы такой, чем вы занимаетесь. Вот, наверное, там самый простой, базовый. Это, в этом, на самом деле, ничего плохого. Кстати, очень многие люди э, боятся. боятся. Э, типа, вот я, я эксперт в чем-то, у меня есть, типа, экспертиза определенная. Ну, что я буду там писать, и этом брать за это деньги? Типа, это как бы, ну, опять, это какой-то, определенный да, если вы, если вы например, заработали свой опыт, если вы заработали какую-то практику. Вы точно э, инвестировали в это какое-то количество времени, своей энергии, денег и так далее, и так далее. Из-за этого не стыдно брать деньги. И более того, вы наверняка будете делать хорошие, ну, как бы, будете делать пользу, потому что вы людям будете сокращать путь их. Потому что, как бы, ты можешь иногда просто заплатить за какую-то консультацию или обучение и получить ответы на вопросы, которые ты можешь, не знаю, несколько лет нарабатывать, ошибаться и не знать этого. Поэтому это нормально на самом деле. Поэтому... Самое главное, чтобы у вас была хорошая экспертиза, был хороший опыт, потому что есть люди, которые, к сожалению, на этом очень сильно хайпуют, просто там, не знаю, 8 лет опыта в чем-то. Мне 22 года, у меня 8 лет опыта в продаже. Какие продажи, какие 8 лет. Ну, ну такого да. на самом деле много. Но если вы действительно хороший эксперт, поверьте, ну, вас, будут, вас будут находить однозначно. Это точно. И да, я считаю, что можно начинать с онлайна или, или наоборот, можно начинать с сочных каких-то маленьких групп, маленьких занятий и постепенно так к этому приходить. Сто процентов. А где поучиться на коуче или бизнес-тренера, ты знаешь? Не знаю. Как, как получаются такие... Это не знаю. Мне это, мне это сложно сказать об этом. Мне кажется, информации в вполне достаточно в интернете. Можно найти, подобрать себе что-то подходящее. Причем очень много бесплатного контента. Прям очень много. Пожалуйста, читайте, смотрите. Я помню, до офлайн-ивента мы занимались продюсированием э, как раз-таки экспертов в нише психологии, кстати. Mm -hmm. вот. И мы тогда делали просто э, воронки продаж. Мы делали продажи просто про... Я почитал эту книжку э, Джефф Уокера, Лонч. И как бы там по факту все расписано, что можно делать. Как бы, то, что 20 лет назад -то американцы делали. Просто начинаешь читать, появляется вопрос, забиваешь гугл, находишь ответы, смотришь все это, и как бы делаешь все. Это на самом деле очень просто, и ничего в этом сложного нет. Информации предостаточно абсолютно. Я с тобой полностью согласна, но мне даже самой стало интересно. Ну, я думаю, что если вас в гугле не забанили, то можно поискать, как поучиться на ну, коучингу точно можно поучиться специально. Есть в институтах даже преподают такие специальности. А насчет бизнес-тренерства, то это тоже какие-то такие курсы, которые общедоступны, и их довольно много. Угу. Хорошо. Артем, какой твой взгляд по поводу бизнеса по продаже за границу? Вот, как ты думаешь, имеет ли смысл да, по продаже чего-то там за, за границу, да. а, То есть, это это до лак, карантина лак. было очень тоже хорошо развивалось, и многие люди изготавливали что-то в Украине, продавали это за границу и, собственно, хорошо на этом поднимались. И сейчас и за границы определенные сложности возникли, ну и туда, соответственно, тоже. Смотри, я скажу очень просто, если вы производите mm -hmm. что-то в Украине, продаете это на мир, это стопроцентная успешная модель, 100% успешная, mm -hmm. это первое, если это, очень, очень важно, чтобы это было конкурентное в плане там, цены, качества и так далее, думаю, что это очень понятные параметры, второе, то, что происходит сейчас, там, до карантинного времени, это такой форс-мажор, который возник для всего мира, то есть, как бы предугадать, предусмотреть, это, это было невозможно просто. Это, так скажем, исключение из правил, в которые мы все попали. Поэтому в этом нет ничего плохого. Просто все затягиваем поиски, мы все просто по-другому начинаем думать, там, оптимизируемся, адаптируемся, просто адаптируемся к этой ситуации. Но поверьте, то, о чем я говорил, карантин, там, пандемия, она пройдет, а жизнь останется все равно прежней. Поэтому люди будут покупать там, ваши товары и... Мне кажется, просто хорошее время, чтобы сделать его лучше, чтобы оптимизироваться как-то, чтобы понять, найти какие-то выгодные более источники продаж, найти более выгодные какие-то предложения, договориться с партнерами, поставщиками. Ну, На самом деле, оптимизировать свою работу таким образом, чтобы, выйдя на нормальные там, темпы продаж производства, вы зарабатывали еще больше. И вот это, наверное, ключевая там, рекомендация. Я полностью поддерживаю эту философию. Производить у нас можно все, что угодно абсолютно. Абсолютно все, что угодно. Я продавать так, что, продавать да. на мир можно все, что угодно. Поэтому это, это, хороший, это хороший бизнес, 100%. У нас огромное количество в стране заброшенных производств, у нас огромное в стране количество заброшенных каких ниш, которые ничего не, не производятся, пожалуйста, бери, восстанавливай. Это не просто 100% в нашей стране, но это точно, это точно выгодно. Я думаю, что это в любой стране непросто, потому что это требует особых и временных усилий, и знаний каких-то, и партнерства. Как ты относишься к партнерству, кстати? Я отношусь положительно. Самое главное, чтобы партнеры выполняли ключевую задачу, это взаимоусиливали друг друга. То есть партнеры должны взаимоусиливать. Это не должно быть партнерство в одну сторону, это не должно быть партнерство ради выгоды, я возьму его партнера, чтобы он делал, а я буду как бы получать дивиденды. Это не партнерство. Вот. У меня низко партнеров были неудачные, потому что они как раз не выполняли основную функцию взаимодополняемости. Просто, ну, как бы были такие ситуации, когда я входил в партнерство, я надеялся на то, что у меня будет некое плечо поддержки, да, вот в каких-то вопросах, моментах, Но как правило, плечи перекладывались на меня, и просто ты больше делал усилий, поэтому они совсем были, скажем так, возможно, правильные Но ключевая вещь, я знаю, там, ну, несколько людей, у которых бизнесы построены на партнерских взаимоотношениях, и они об этом говорят. Партнеры должны взаимоусиливать, все. Если ты понимаешь, что ты сильный, там, не знаю, в чем-то, да, там, твой партнер, допустим, классно занимается производством, делает продукт классный и хороший, заменяемые деньги, это а делаешь продажи и маркетинг этого продукта, так вы хорошие партнеры. Если партнеры просто, типа, не знаю, там, ты выполняешь все абсолютно функции бизнеса, партнер приходит там, э, на встречи по отчетам продаж, например, так это не партнерство, это просто, не знаю, там, инвестор, что ли, там, и, и человека, который занимается операционным бизнесом. Поэтому, это просто положительно, просто нужно искать всех людей, и самое главное, понимать на, на старте задачи, и одного второго партнера. Если это не проговаривать, будет беда. Вот у меня такие было пару партнеров, когда мы я надеялся, тоже плохая такая черта надеяться, не нужно на кого надеяться. И мы это не проговорили, думал, ну это и так понятно. Оказалось, что мне понятно по одному, партнеру по другому, и просто мы недопонимали друг друга на старте. Поэтому вот такая история. Да. Ну, я думаю, что у каждому человеку есть что вспомнить по поводу удачного и неудачного партнерства. Опазад. У меня тоже такое было, но сейчас я уверена, что у меня все будет. Ну, все договоренности соблюдаются. Артем, вот еще интересный такой вопрос. Можно ли подразделить виды бизнеса на более простые, например, салон красоты, онлайн-проекты и более сложные? Это ресторан, строительный? Какой вид? И следующий вопрос. Какой вид бизнеса женщинам дается легче? Мне а... интересна твоя точка зрения, и я потом выскажу еще свою. Хорошо. Так, первое. Я там точно не могу сказать, что женщинам дается легче, потому что на своем, скажем так, небольшом бизнес-пути я видел совершенно разных женщин, которые у нас в турок клубе одна из девушек занимается строительным бизнесом, вторая занимается оружейным бизнесом. Просто, ну, вдумайтесь, это это вообще, ну, да. как мне казалось, не женские бизнесы. Но тем не менее, поэтому сказать, что что-то женское, что -то не женское, опять-таки каждая девушка там один, индивидуальная личность, у нее свои какие-то интересы, свои какие-то амбиции, все какие-то запросы, поэтому кому-то кажется сложно сделать салон а кому-то кажется легким построить там, не знаю, там 20 тысяч квадратных метров, продать их и, и заработать на этом деньги. Поэтому здесь все очень, все очень относительно индивидуально. Вот поэтому вот, вот, вот как-то так я к этому отношусь. Разделить ли бизнесы на сложные или легкие, это тоже не, ну, мне кажется, не совсем так классификация, потому что вот ты назвала, допустим, салон или там строительство. Для меня, допустим, строительство намного проще в прошлом году там вошел один проект по по строительству мне намного проще сам красный я не понимаю это там, сервисная сервисная стоит не моя тема например поэтому опять если нужно исходить из того к чему лежит душа это чем бы куда больше тянет например вот туда нужно идти если не тянет не надо там ну, как бы искать что проще что легче где больше денег где меньше нужно идти туда куда тянет на самом деле я добавлю, да, Артём, спасибо, если вы полностью согласна По поводу женского или не женского бизнеса я тут тоже полностью соглашусь, что э, бывают совершенно неожиданные вещи, которыми занимаются женщины. А по поводу того, что бывают ли простые э, или и более сложные бизнесы... Э, вот такое сравнение онлайн-проекты, например. Онлайн-проекты, просто поверьте мне на слово, это очень сложный, многогранный, структурированный бизнес, который требует вовлечения огромного количества бизнес-процессов, и они порой не такие, как в обычном очном офлайн бизнесе То есть ты сталкиваешься с такими вещами, которые в обычной жизни и не будет. Вот. Поэтому я бы не стала разделять на простые и сложные. И да, там, где вы чувствуете свою экспертность, там, где вы чувствуете, что вам интересно. С моей точки зрения, надо заниматься тем, что вызывает у тебя чувство вот в этом вот находиться. И если там гром среди ясного неба прогремел, и ты э, оказался в какой-то неприятной ситуации, как, например, в карантине, да? Когда ты можешь ответить себе на вопрос, что ты это не бросишь, ты находишься в точке невозврата, все равно ты все равно будешь этим заниматься, и тогда все пройдет, тучи развеются и у тебя станет еще лучше, и нас этот карантин точно закалит сто вот. процентов. так. Вот смотри, такой вопрос: когда есть идея для бизнеса, но переполнена ниша. Вопрос звучит, как думаете, где лучше начинать развивать бизнес, в больших городах или в провинциях? У меня тоже есть взгляд на это. А вот что ты думаешь по этому поводу? Наверное, там до недавнего времени э, я думал, что большие деньги зарабатывать только в больших городах. На самом деле нет. На, на самом деле нет. В, в регионах есть люди, которые прилично зарабатывают. Иногда, очень часто, даже больше, чем люди, которые в больших городах. Поэтому... Э, Нужно ли идти там еще просто такой в, в, в нишу, где большая конкуренция и есть бизнес-идея. Но если там какая-то уникальная, если по факту получается, что уникальной идеи, как бы, нет. Если вы там идете в нишу, у которой, не знаю, там продажа обуви, там, понятное дело, что там мало, мало чего уникального можно придумать, например. Поэтому в такие истории, там, наверное, я бы точно не шел. Да? Здесь опять все зависит, зависит от амбиций. Кому-то нормально, не знаю, там, построить бизнес, который бы зарабатывать 10 тысяч долларов в год, а кто-то смеется над этим и думает, что зачем мне это будет буду делать? Поэтому это нужно исходить от амбиций. В больших или маленьких городах, опять-таки, все зависит от э, ниши деятельности, от сферы. Я же говорю, есть люди, которые зарабатывают очень прилично в регионах, и это есть нормально. Здесь нужно понимать, а где ты хочешь находиться. Например, мне лично нравятся большие города, я хочу жить в больших городах. Для меня это очень важно. Я хочу туда идти не потому, что я там буду зарабатывать большие деньги, а потому что меня это дровит. А деньги могу зарабатывать и в маленьких городах в том числе. Либо же в онлайне, например. Поэтому вот я, я бы так, наверное, от, от этого исходил. Возможности есть везде, поверьте. Там, вот История о том, что точно нужно ехать в большой город, она не для всех подходит. Есть очень много людей, которые живут там, в маленьких городах, зарабатывают очень хорошие деньги. И поверьте, живут более комфортной жизнью, нежели там многие люди, которые услышали где-то идею фикса, что нужно бросить все, ехать в большой город и искать себя. Не для всех это подходит, не всем это нужно однозначно. У каждого свои какие-то амбиции, темпераменты, характер, энергии и прочее. Поэтому здесь нужно искать себя и чувствовать, как бы слышать себя. Понятное дело, что в больших городах больше Какого-то прогресса, в том числе, больше, ну, огромный разрыв, там, взять тут же, допустим, Киев, там, и, не знаю, какой-то небольшой город, там, в, в любом областном, ну, как бы, в любой области, однозначно, есть разрыв определенные, но здесь нужно понимать, чего вы хотите, если вы хотите какой-то драйва развития и быть впереди, конечно, большой город, если вам комфортно просто зарабатывать деньги, ну, вот у себя где-то, зарабатывать вам так комфортно это будет тоже нормально но я бы точно рекомендовал бы многим вот тем кто закрывается допустим у себя в городах там или в небольшом городе мы что вот здесь лучшее место попробуйте посмотреть мир вообще может быть вы увидите что есть другая сторона медали потому что когда вы побываете в абсолютно разных странах городах вы поймете что ну, как бы вы, у вас будет некий выбор посмотрите как, как можно как можно жить по-другому поэтому это вот та штука, которая со мной классно сработала, там последние пару лет очень много где-то летал, смотрел и понимал, что, ну, слушай, ну, вокруг очень, очень огромное количество интересных мест, и Киев точно не самое интересное лично для меня, поэтому вот... Все, что очень много да, интересных мест, и по поводу поездок э, по заграницам, Из за можно привести огромное количество очень интересных идей. 100%. Точно так же, как, собственно, и за границу можно привести наши идеи некоторые, да, да. которые тоже прекрасно там будут работать, поэтому мир стоит посмотреть, безусловно. А вот по поводу конкурентной ниши, я вообще считаю, что, э, когда ты вступаешь в конкурентный бизнес, то ты оказываешься в очень понятной ситуации. Ну, то есть этому бизнесу можно легко научиться, например, при определенном старании, конечно. И если ты будешь выделяться чем-то особенным, каким-то или сервисом, но ну, только не ценой, да, но какими-то особенными э, предложениями для потребителя, то очень можно успешно перетянуть одеяло на себя. Это очень важно. Это... Да, из да. извини, да. очень, очень хороший пример с тем же ресторанным бизнесом. Огромное количество как бы ресторанов, но каждый год, в каждом городе, уверен, появляются какие-то проекты, которые удивляют чем-то. Удивляют чем-то. Да. Поэтому высококонкурентная история, но если человек придумает какой-то классный продукт, интересную концепцию, хороший сервис, то поверьте, ну, как бы люди будут к вам ходить, это однозначно. Да. Ну вот, хорошо. Так, Артем, был ли у вас неудачный опыт в бизнесе? Расскажи про фокап какой-нибудь, как если же, как, как, готов. Как же, как, же, как же без этого, мне кажется, предпринимателю, у которого не было э, какого-то неудачного опыта, он просто еще не пришел к этому, он, он рано или поздно будет. Э, я думаю, что э, самым, не то чтобы самым большим, но вот после, из последних фокапов это как раз-таки этот карантин, потому что... Э, мы ничего не можем сделать, мы ситуацию не контролируем. У нас 10 апреля должен был быть бизнес-концентрат в спорта на 8 тысяч людей. И, конечно, для нас это очень плохо. Чтобы... Мы ничего не можем сделать, мы не понимаем, когда мы сможем там, собирать большие мероприятия, потому что, как все понимают, чтобы собирать, там 8 тысяч людей, это, наверное, самый последний этап выхода из карантина. Должно быть все прям идеально в этой стране, чтобы... Там, власти наши разрешили это делать. Для нас это, конечно, огромные убытки, потери. Мы потеряли сейчас команды. Это точно для меня там самый сложный период в бизнесе за последние там 3-4 года, что ли. Но первое, скажем так, пару месяцев я просто был в ауте. Вот я, честно говорю был в ауте, потому что я не... Как такое можно произвести? Ну, каждый день какие-то огромное количество проблем, которые нужно решать. Но, там, тем не менее, собираешься с мыслями, приходишь, адаптируешься. Адаптируешься, самое главное, типа, и нормально к этому относишься. И э, то, что касается сложностей и неудач в бизнесе, это просто важно их правильно переживать, потому что я понимаю, э, чем больше я для себя вынесу с этого, с этого кризиса, чем больше я научусь чего-то выходить из сложных ситуаций, тем легче мне, мне будет, скажем так, в мирное время. Потому что если ты в сложное такое, военное время выживаешь, то в мирное время будет намного легче. Я к этому отношусь вот так, поэтому сложности и проблемы бизнеса, неудачи, они точно есть. Это просто неизбежность в любом бизнесе, рано или поздно не наступает Вопрос, как вы, как вы их преодолеваете и преодолевать их вообще, потому что много людей просто сдаются, бросают э, белый флаг и все. Я не могу, я, я не хочу. Вот я точно не из этих, я точно никогда не буду сдаваться, поэтому если там человек хочет стать хорошим, сильным бизнесменом или каким-то классным просто профессионалом, поверьте, в сложные моменты нужно, нужно просто собраться и двигаться вперед дальше. Вот и все. Класс, очень оптимистичный настрой, и действительно так, это здорово, и действительно выгребешь. Если устоял, то выгребешь потом и будет намного все лучше. А у меня вопрос, чему ты научился, если это, конечно, не секрет. Ты, какой урок ты извлек из этой ситуации? Ну, богатство какое ты вынес просто из этого. Из карантинного времени туда Конечно. Что я для себя вынес? М -м -м, слушай, такое количество выводов в инсайтов на самом деле, что, наверное, одного эфира будет мало. Э -м -м. Ну, наверное, наверное, наверное, я понял, я осознал, что не всегда бывает хорошо, и бывают сложные моменты. И к этому нужно быть просто готовым, об этом помнить. Когда все хорошо, нужно помнить о том, что иногда может быть плохо. Не нужно об этом держать как бы в голове, но нужно понимать, что там, не знаю, завтра, послезавтра, через год может быть очень сложно. И ты должен быть к этому готов. Ты должен быть готов к этому финансово, должен быть готов к этому с как сильной командой ты должен быть готов этому по бизнес-модели, ты должен, например, продумать заранее, а что будем делать, если такая ситуация случится, как мы будем выживать. Это наверное, там самое ключевое, что я вынес. То есть готовность к сложным моментам, потому что когда все хорошо, мы быстро забываем, что было плохо, и я просто себя забиваю в мысль, что как только мы выгребем на те же, скажем так, объемы, на те же, на те же возможности, я никогда буду, буду стараться не забывать о том, что было объективно очень сложно. И об этом нужно помнить и быть готовым к сложным моментам. Это, наверное, самое ключевое. Да, ты знаешь, страховые агенты об этом все время говорят но их почему-то мало слушают. и да. а я вот прислушивалась, и более того, я в своих марафонах там, «Расширение финансового сознания» и «Финансовый ключ» я говорю о том, что «ребята, готовьте подушку безопасности для того, чтобы вы спокойно могли прожить, если вам нужно полгода, например, да, не предпринимая никакую деятельность, это должен быть свой личный капитал». И, конечно же, в идеале, если вы владелец фирмы, чтобы у вас был капитал на содержание именно своей компании, чтобы вам безболезненно прожить лучше полгода, конечно, можно и с трех месяцев начинать, да, но лучше, чтобы это была подушка, а еще лучше на год, тогда точно никакой кризис не не будет страшен за год всегда можно будет успеть именно перестроиться и оказаться в новых условиях однозначно так, сейчас. Опять нас, про страхи. Опять у нас, про страхи. У, нас, у нас, наверное, пару последних вопросов, да, уже? Там время да, ну да, у нас осталось 9 минут. Я, я сейчас выбираю, конечно, что я хочу. У меня есть вопрос, который я хочу тебе задать. Я думаю, что мы успеем в любом случае. Угу. Так, эм, про страхи я еще раз повторюсь. Если вам чего-то страшно... Э, Найдите клуб, вот как клуб у Артема, э, бизнесменов, которые делятся своими знаниями, которые рассказывают о том, как они начинали и как они продолжают. Вы, во-первых, и найдете свою нишу, и вы найдете компанию людей, команду людей, которые смогут вас поддержать и морально, да, и какими-то знаниями. У вас будет нетворкинг, вы всегда сможете обратиться к ним за каким-то советом. Вот как-то так. Uh -huh. Артём, каких ошибок можно избежать в самом начале, когда открывается бизнес? уже мне кажется, ошибок в начале не избежать, когда бизнес открывается. Это надо понимать. Да их много, на самом деле, может быть. Их просто огромное количество. Начиная от партнерства, заканчивая бизнес-модель, как считать деньги, как делать продажи как нанимать людей, кому доверять и не доверять. Это просто вот отдельная история, да, то есть, слово нам персонала, это вообще отдельная история, да. Это отдельная совершенно история, то есть, на каком-то этапе ты можешь людям не знаю там, на, наверное на старте выезжать на доверие многие люди там по крайней мере это я точно так же делал я надеялся что этот человек все-таки вот, вот он будет давать результат и очень долгое время хотя это не нужно было делать не нужно нужно такое чувство как жалость вообще бизнес бизнесе убирать жалости нет в бизнесе я так считаю и это тоже как бы ошибка ну просто огромное количество моментов. На самом деле, к бизнесу, мне кажется, нужно относиться более с холодной, трезвой головой, без иллюзий. Я бы эмоции вообще убирал бы в бизнесе. Холодный расчет, цифры, анализ, результат, и, и все. Потому что эмоции, они лишь мешают делать результат в бизнесе. Это, наверное, там... Ну... Я бы еще, да, я бы еще добавила, не берите на работу близких друзей, особенно родственников. Ну, это да. вот тоже Есть. то, что... Потому что тут вплетаются эмоции, и все равно они никуда не денешься. Да. Артём, считаешь ли ты? Я считаю, что да. А, возможно, у тебя есть, ну, скорее всего, что есть у тебя кейсы, когда нач... можно ли начать бизнес, не имея вообще ничего. Ну вот у человека нет денег для начала бизнеса. Конечно. Можно ли начать бизнес с нуля? Ну, конечно, можно. И у меня, у меня, к сожалению, не осталось фотографий с места, где я начал бизнес. Не было, просто, на, на что делать фотографии. Ну, вот, это, да. Но, мне кажется, это, это яркий пример, когда нету ничего абсолютно. Вообще ничего нету. Э -э Опять, это, это же исходная точка. Это там точка А, с которой ты стартуешь. И вопрос, куда ты хочешь прийти. Даже если тебе нужно на, на старт бизнеса какие-то деньги, ты можешь спокойно пойти их заработать. Я лично свои, там, первые, там, не знаю, какие может, тысячи, две тысячи долларов, может, чуть больше. Я просто заработал на работе, вот, и все. И пришел, работал, зарабатывал, все. А в свободное время изучала, что можно сделать в плане бизнеса, какие проекты можно запустить, какие ниши, а что есть, что вокруг происходит. Поэтому это есть полный ноль, когда ничего нет. Он просто не падает на голову. Даже когда говоришь, типа, о том... мы когда-то делали интервью, получается, мне спрашивали, вот мы на первый ивент, на конференцию мужскую, мы 7 тысяч долларов мы потратили на старт. Люди говорят, да это же не полный ноль, как бы вот 7 тысяч долларов как бы было. Да, но до 7 тысяч долларов не было же ничего, мы же пошли просто заработали просто пошел на работу, заработал и не потратил там на какие-то дурацкие дурацкие покупки, которые там сейчас тебе дадут эмоцию, а просто как бы вложил в бизнес, попробовал, ошибся, снова попробовал, снова заработал. Поэтому м -м, вот, вот, вот так, наверное, то есть это есть полный ноль. Вопрос там, чего ты хочешь достичь, да? И вот я для себя не ищу никогда каких-то оправданий, я там для себя убираю все там. А у меня нет связи а у него есть а у меня нет все как бы вопросов нет ко мне Я вот 20, да? вот, вот, таких, вот таких вот такого никогда не поэтому я просто хочу и просто нахожу нахожу возможности Мне на самом деле пофиг там у кого там какие возможности у кого больше у кого меньше там и, и так далее я просто ищу возможности для себя просто это Зависит, мне кажется, от характера человека, от его стремления. Кому-то это не нужно, кто-то еще ищет какие-то оправдания, а кто-то берет и делает. Если там кажется, что все будет прям гладко, да ничего подобного, нифига, получается всегда очень на первом этапе, особенно печально, и непросто, и сложно. И это постоянные неудачи. Это, это, это, это факт. Просто нужно перетерпеть. Мне кажется, что если ты хочешь там, условно построить какую-то хорошую, классную жизнь и, и просто кайфовать от нее, не быть ограниченным в чем-то, то несколько лет жизни твоей стоит потерпеть неудачи какие-то, загнать себя такой в режим армии, где просто будешь бомбить и лететь вперед. А, и не смотреть на людей, которые там вокруг получают какие-то моментные там удовольствия, там, да, когда тебе сложно, а он получает какие-то моментные удовольствия, не знаю, там, ну вот ну, купил новое, а ты не купил, и что? Но это все, все а лишь айфон мелочь. новый, да. да mm -hmm. Айфон новый, это все, все лишь мелочь на самом деле. Потому что если ты ставишь себе задачу сделать какую-то жизнь своей мечты, то это намного там ценнее, нежели просто какая-то покупка какой-то техники, гаджета или чего-либо другого, например. Поэтому... Совершенно верно. Я там вот, кстати, еще к вопросу, как избежать ошибок, я еще добавлю, не берите кредиты по возможности именно на открытие бизнеса, потому что вам нужно сначала попробовать, ваш бизнес должен сначала завестись. А потом, да. когда вы уже точно будете знать, на что именно вам нужны деньги, там был вопрос про маркетинг и рекламу, вот. но мы уже, к сожалению, или мы можем ответить на этот вопрос. Но он такой, как просчитывать, да, как относиться к маркетингу, к рекламе, как это все считать. Ну, мне кажется, мне кажется, это очень, очень просто берешь и считаешь. Как бы, ну, да, цифры, маркетологи как говорят: надо тестировать. Все надо проверять. Ну да. Ну как бы, это ж, есть какие-то средние цифры. Нужно, нужно смотреть за стоимость. Нужно понимать, что такое, что такое лид, нужно стоимость лида, Абсолютно в любой сфере, она сейчас сегодня есть. Нужно считать эти, эти метрики, смотреть. Нужно смотреть и считать, сколько вы условно за какой-то период времени инвестируете в маркетинге, а сколько вы получаете прибыли с этой аудитории. А какой там цикл сделки, например, да? Ну это как бы мне кажется очень понятная история. Просто вбиваешь в Google, находишь, тратишь час своего времени, не тратишь, а инвестируешь час своего времени в это все, получаешь новые знания, пожалуйста, как бы ты, ты впереди. На самом деле очень мало людей, очень много очень мало предпринимателей на сегодняшний день понимаешь, что такое маркетинг, что такое дигитал-маркетинг, что такое цифры, метрики, аналитика. А это конкурентное преимущество огромное просто. Классно. Ну, поэтому Берите, учитесь. Если вы хотите построить бизнес с нуля, вот я тот человек, который поднялся, именно создал бизнес с нулевого нуля, то есть не с 7 тысяч долларов, которые я сначала заработала, но вообще с нуля. И что я делала? Я действительно я ходила, вбивала в Google. Я училась, я все делала своими собственными руками. Я начинала с соцсети ВКонтакте. У меня первая группа была 3 человека, вторая группа у меня было 10 человек и так далее. Сейчас я уже собираю многотысячные аудитории на свои мероприятия. И, конечно же, это. Я постепенно к этому пришла, но начинала все делать своими собственными руками. Я чему-то училась и потом это внедряла в жизнь. Артём, я хочу тебе задать еще такой вопрос, уже заключительный. Ага. Наше время подходит к концу. Как воспитывать детей, чтобы с одной стороны дать им все, ты об этом говорил в начале нашей встречи, а с другой стороны, чтобы воспитать целеустремленных людей чтобы они тоже хотели зарабатывать, да, чтобы они не почивали на лаврах папиных, потому что папа мне все это заработал и купил. Чтобы они тоже были, вот, ну, похожими. Наверное. наверное, я отвечу очень коротко, наверное, лет через 10-15 я об этом вопрос могу ответить, потому что сейчас могу только догадываться. Все, что я делаю сейчас, все, что я делаю сейчас, это только начало пути. Мои там детям два года, и у меня еще, наверное, все впереди, на самом деле. Поэтому, конечно, я хочу, чтобы они, они были самодостаточными, чтобы они точно не, там, не чувствовали, что папа им все позволил, папа им все купил, папа им все абсолютно сделал в этой жизни, и им ничего нужно делать. Поэтому, конечно, папе хочется дочек баловать, безусловно вот, но не стоит задача сделать из них каких-то мажоров, о том, что у них будет все, и это, и это все лучше, чем у других, точно нет. Я хочу, чтобы у них было все для того, чтобы они могли спокойно себе позволить какое-то, не знаю, обучение, развитие, самореализоваться, и чтобы не было барьеров, что а, а мы не можем чего-то позволить, потому что у нас нет денег, все. Дальше выбор за ними абсолютно, они должны полностью устроить свою жизнь самостоятельно. Спасибо тебе большое, Артём. Было спасибо чудесное интервью. Мне было очень интересно с тобой побеседовать. И я Это думаю, уверена, да, что наши зрители, вот видишь, сколько сердечек, тоже очень довольны нашим эфиром. Большое тебе спасибо и до скорых встреч. Спасибо. Спасибо тебе тоже, друзья. Всем большое спасибо, что время выделили на этот эфир. На самом деле было очень интересно. Тебе тоже большое спасибо за эфир. Хорошего дня и тебе, и всем твоим зрителям. Пока. Пока-пока-пока.